Хай, hey, ёма Ребята, добро пожаловать в первую серию по Родина РП Центральный Округ. Это первое видео по Родине. Мне кажется, что не первое, было же видео, но тут было просто для организации, поэтому это, скажем так, первое видео, скажем так, нормальное. Вот, ребята, уже, собственно, началась собесочка. Напишем, давайте сейчас, здравствуйте. Я на собеседовании. Я, ребята, надеюсь... Хорошо, представьтесь, скажите немного о себе. Где проживаете, какое у вас образование? Проживаю я в городе Арзамас. Образование. Образование у меня, конечно же, высшее. Высшее образование. Учился в лучшем университете. Ок, Руга. Да, все правильно написал. Меня ошибся, то скажет. Типа, учился имеет вышечку. Короче, типа пишет с ошибками. Короче, меня зовут э, Сильвестр. Так, да, ребят, меня зовут Сильвестер. Можете реги регистрироваться на вот этот вот ник. И при достижении 4 левела э, Я там реферала буду выдавать денежку. Для этого нужно вам скорее кидать эту всю группу. Хорошо, теперь предоставьте мне свои документы, паспорт, лицензия. Ага, хорошо. Э, хорошо. Звездочка. Расстегивая пиджак. Слэш ми взял папку с документами из правого кармана пиджака. Папка в правой руке. Так, там 2к, это так не надо делать. Слэш. Mí, плавным движением передал папу человеку на броке. И вот лайфхак, как показать документы и не парис. Все отлично. Все мы сделали. Слэшми взял обратно папку и положил в пиджак. Застегнул пиджак. Э -э, слэш до пиджак. Застегнут. вроде как пиджак или слизный. Короче. Э -э, родина. Это мой дом в первую очередь. И моя жизнь. Майнкрафт, моя жизнь, епта шутка нет. Да, готов. Э, я надеюсь, я прошел, потому что как-никак я вроде бы по всем параметрам э, подхожу. Слэшми э, взял бланк с ручкой. Слэшми поставил подпись. Вернул бланк. Отлично. Надеюсь, сейчас мне выдадут форму. Слэшми взял форму и надел ее. Слэш до форма надета. Отлично. Ну что ж, ребята, мы вот вступили, наконец в организации, которая называется Морео То есть, это центр лицензирования Я пока еще, стажер, да, бомжик, короче Ну, бас, скажем так Но, будем со временем просто прокачиваться выполнять разные РПшки Думаю, будет интерес, Поэтому, все будет окей Ну, а пока что так Позже, ребята, я присоединюсь к ним в рацию в Дискорде И там уже сможем нормально это все делать Ух ты, а у нас здесь как-то все, все беспроводное Даже канал каунт беспроводные Ух ты я пока сейчас, ребята, выйду проветриваться, а то мне на самом деле сейчас жарко, я волновался, пока проходил собеседование. Э -э, Гелендос такой у меня был, кстати, не сейчас сильно что-то в палец. Не, короче, я облошаюсь за немножко. Так, мне на самом деле уже пореялся, надо сейчас покушать, а то, видите, у меня хп-шек мало. Кстати, ребята, если хотите, сейчас вылетит голосовалочка, и проголосуйте, пожалуйста, хотите ли вы с видом от первого лица. Я тогда сейчас, наверное, ставлю в начало, потому что, чтобы не пропустили. Так, здесь у нас покупка лицензий. Можно, пожалуйста... Ой-ой-ой. Э, так нехорошо делать, за это могут наказать, но... И случайно, да, я там не специально, короче. Что ж, ребят, давайте мы сейчас покушаем и в принципе будем прощаться, ибо первую серию как-то не очень хочется делать длинной. А если вам понравится, я, скорее всего запишу еще пару серий. Поэтому жду вашу активность и на этом, пожалуй, пока наша серия закончится. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока.